Ой, блин, забыл посмотреть сегодняшнюю дату. О, 13 часов. Ха -ха. Что? Пятница 13. Что? А, а, нет, нет, что? Не, не, нет, это не Пятница 13. Это мне так кажется. Ч ⁇ реально? Блин. Вот только нет. Фух, ну сейчас уже закончится день, скоро уже будет суббота 14. Фух, со мной все будет хорошо. <свес> <свес> Ну что же, чувак, а на самом деле не переживай. Это был всего лишь монтаж. Но на самом деле в пятницу 13 такого не происходит. Это все фантазия. Как бы, как тебе сказать? А так подписывайся на канал, ставь лайк. И, пожалуйста, не обижайся на меня за это. Но это не точно.